Туристы. Четыре с половиной часа и мы в Костроме. Мы приехали в гостиницу Снегурочка. Сейчас будем заселяться. Такое новогоднее настроение сразу и хочется Оливье. Вот здесь Ксения Андреевна, а это ваш номер. Угу. Интересно. Я хочу ваш посмотреть. Вот, двухместный номер. О, она все-таки красная. Палатин, вот что? там по фоткам, там был либо красный. О, что, у вас стыд, что ли? Да, Тут надо всем ходить, пока мы... это. Слышь, нормально. И мой одноместный. С огромной кроватью. И тоже вам на туалет. Вот. Ну, норм. Всем что-то не заметила, что это такая милота. И вот это просто... М -м -м. На обратной стороне по-английски. Ми-ми-ми. Комната принцессы. А еще здесь очень Милый вид из окна. Церковь воскресенья. Прекрасный закат. Это вообще. Мое сердечко екнуло. Чудесный вид. Что? Здесь начинается начинается культурная часть нашей набережной. Все. Муравьевка, правильно? Блин, закат бомбический. Вот, сейчас чуть попозже будет кто-то. Костромская элита. Молодежь. Ну, Ой, реально шашлычком века? пахнет. А да кто рестик, Он да, там. Блин, как красиво. Волга. И закат. Обожаю сочетание воды и закатов. Здесь начинается аллея с бюстами героев наших. Не могу все время отвлекаясь на закат. И видите планетарий. Все, какой красивый, как Мирославли, конечно, Сравним, сравним, мы спустились ближе к реке. Я все еще не могу отвести взгляда да, от этого заката. Прям хочется запеть широкая река. Да, Только... Кострома, кострома, моя. Ладья, герб Костромы». Он подсвечивается потом, нет? Еще одна достопримечательность, беседка Островского. Очень мне напоминает беседки в ПГ. Здесь вот музей Сыра, получается, рядом с набережной музей Сыра и музей моды Снегурочки. Ведь Снегурочка была рождена здесь, в Костроме. Пожарная Каланча, центральная площадь города. Туристы тут всякие ходят. Мы зашли в кафе-бар Огни. Все отлично. Еда. Что поесть, что попить. С пузырьками розовое. Красное-белое. Караниточка моя любимая. И а, ну да, это все то же самое. И разные интерьеры тут. Мы пришли на завтрак в такой ресторан. Уже походу все <laughs> все поели. Он до 11, сейчас время 10 с копейками. Тоже в таких синих красивых тонах. Итак, посмотрим, что есть. Овощи. Здесь у нас это а, сырники. И запеканка. Запеканка, по-моему, осталась. Омлет. Блины. Котлетки, макарошки, суссесоны. Овсяночка. И такой вот стандарт. А здесь яйца, вкусняшки. Ну и попыть. Мы приехали к Ипатьевскому монастырю. Вот ценники 170 рублей на вход. У нас вопрос, нужны ли нам платки. Вход в масках, в платках в юбках и вид шикарный девчонки вон какие все модные красотки выглядят просто крипи пальницу году вот оттуда мы пришли костромская слобода заповедь Бывший, опять же, Литургский уезд. А почему в условиях жесткой экономической конкуренции за большие залежи, поэтому соседи гончары могут его тоже? что немножко его ограничивает в манерах в некотором отношении. Но хозяйственный двор маленький. Хозяйственный двор только подлог. Если нужно купить то, что не производится в христианских хозяйствах, тогда на ярмарку уездный город. Так, дом Лепат. Посмотрим, что тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, такая громкая. О, здесь такая комната. А здесь еще есть второй этаж. О, ничего себе, какое помещение, с санями, прикольно. такая деревянная часовня Ой. Посмотрим, что там внутри она закрыта А я уже и маску одела А, ну хотя получается что внутри вот простенько так здесь еще можно пострелять из лука. детки. Первый раз был удачный у девочки. А еще здесь есть говорящий колодец и печь. Открываем колодец. Я колодец непростой, я колодец лобоцкой. Чудеса я совершаю, всем на свете помогаю, Чтоб исполнилось желание, тебе монетку на прощание. Ну, все понятно. Вот он Юрий Долгорукий, основатель Костромы. Через пять лет после Москвы. Около главной площади стоит Снегурка памятник снегурки судя по блестящему носу и воробью их надо натирать чтобы что-то было Еще здесь на площади песик и собирают день денежку на животных в центре передержки симпатяшка еще в костроме говорят что очень вкусное мороженое советская 144 а угу. ну чё как вам да как вам мороженое Согласна. и маленький памятник голуби и котик такой грустный памятник Памятник Сусанину, патриот земли русской. Поднялись наверх, обзорная площадка, сидет реставрация Кремля. Мне отсюда вид нравится, когда больше реки видно. красота. Рядом как раз музеем сыра и домом моды снегурочки, снегуречная. И тут <снегуреки>, снегуреки продаются. Это очень забавное вообще название. И вот идем в музей сыра. А гостиница, где мы были? Прикольно, если у тебя сырная фамилия, то у тебя бесплатный вход. Ого. Это Ого. вообще <laughs> супер. Оказывается, надо записываться, чего мы, естественно, не сделали. Ну, мы заходим в центральный парк. Вон Ленин, естественно. Народ некоторые купаются здесь, хотя не советуют. Потому что речка грязная. Но песочек, я, конечно, не босиком. Проверять что мне не очень хочется, насколько он теплый или холодный. Но не потрогать водичку я не могу. для куп нет все-таки она прохладная хотя в жару для купания я думаю вполне сойдет будет бодрить шла я в беседку вот беседка островского. Но сверху особо ничего не видно из-за деревьев ну, это как бы здесь был рабочий больше всего заводы работали ага. вот и представляли квартиры ну как это был сцена? Ага. А вот это ничего домик но ну, это просто похоже а ты зайдешь внутрь, офигеешь. Ну вот, смотри, вот такой не покрасили. А что, про Костромское гетто про... Да. Блок. Нет, просто? Блок. А это вот, читается, в, в принципе, почти центр города. Вот такие у нас эти. Летящие. Это центр? Какие все недовольные. Ну это недалеко от центра. Вот тут построили ага. недавно этот дом пятиэтажный. О, вот это вообще. А вот так вот это был деревянный вот это, это город. Вот в этом доме я родился. Не у нас. Вот в этом? Вот в этом деле. А, в малыше в этом? Да. О -о -о. Малыш родился в малыше. О, это ребенок был уже прям. Он кайфует. Ч нам не помогло? Это вот третий рабочий я думаю это марки <сёк> на домике про это лебедь говорил еще все сто процент на <сёк> процент <сёк> сюда он уже не заехал сюда будет заехал проду... если он снимает ой вот тот тоже маленький домик <сёк> на этаже. а да несколько Ну что ж вот мы и на вокзале собираемся теперь в ярославль как тебе наши дни в костроме алекс как тебе в костроме ну, круто. круто катя как тебе наше путешествие